Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Обязательно подписывайтесь, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И также подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня будет очень короткая тема, я вам расскажу, какие прививки вы можете сделать в Польше бесплатно. Обязательно продолжайте смотреть дальше. Украинцы в Польше могут бесплатно сделать профилактические прививки детям, которые приехали из Украины после 24 февраля. Об этом сообщило польское министерство здравоохранения на своих страницах в соцсетях. В частности, граждане Украины могут вакцинировать детей от кори, свинки, краснухи, дифтерии, коронавируса, столбняка коклюша гепатита Б и многих других получить бесплатную прививку или медицинскую помощь могут все дети на которых распространяется закон о помощи гражданам украины то есть все те кто пересек границу польши после 24 февраля или те, кто родился уже в Польше после этой даты. При этом лица, которые находятся в Польше менее трех месяцев, могут добровольно получить те прививки, которые обязательны польским гражданам. Дети украинцев до 19 лет, проживающие в Польше больше трех месяцев, а также все родившиеся здесь независимо от гражданства, подлежат обязательной профилактической вакцинации в соответствии с польской программой иммунизации. Прежде всего это касается защиты от туберкулеза и гепатита Б. Вакцину от коронавируса можно получить в ближайшем пункте вакцинации, который можно найти на сайте Министерства Здоровья Польши. Направление на профилактические прививки выдает врач первичной помощи после консультации и осмотра ребенка. И к нему следует обратиться с имеющими э, вашими медицинскими документами. При этом регистрацию в медицинской системе могут провести с помощью PESEL, о котором о Орам я рассказывала ранее. Если вы не видели, этот ролик обязательно переходите и смотрите. Или же можете просто дать загранпаспорт и вас зарегистрируют в медицинской системе. Важно использовать один документ – PESEL или загранпаспорт на всех этапах вакцинации, от обращения к врачу вплоть до последней дозы вакцинации. Поэтому, если вы предполагаете, что задержитесь в Польше более чем на срок трех месяцев, обязательно оформите себе ПСМ. Больше информации о польской медицине можно получить на сайте, который я оставлю под этим роликом. Если вас будет что-то интересовать, обязательно переходите и смотрите. Всю первичную медицинскую помощь украинцам, убегающих от войны, будет оплачивать Национальный фонд здоровья. Как вы видите, ролик получился совсем маленький. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите в комментариях. А мы с вами уже увидимся в следующем видео. С вами была ваша Аня. Всем пока!